Тут, короче, чеснок, зелень, мелень, петрушка, укроп, кинза, горчий перец Короче, нормально. Скажи своему парню, чтобы он шел нахуй. Как я ему это скажу? Так а нахуй ты его привела сюда? Он шляп как конь. Я же его люблю. Ебал такую любовь. Может, я машину? Не облакачивайся. Не <музык> Помнишь, как ты мало кушал, когда мы начали встречаться? Ну да, помню. А сейчас что поменялось? Она уже не стесняется, смотри. Изяй, езжай, езжай, давай! Езжай, ну езжай! да, езжай, ну езжай по-братски! По-братски езжай, да! Езжай, езжай, езжай, ты уже... ты Стёпа. Спасибо, Стёпа! Стёпа, здравствуй! Мой хороший, на! На, мой хороший, на! Плеваться не будешь? Ах ты сука! Зачем ты племешься? На! Тварина! Блять! Нет, этот маленький, этот не подойдет. Ну подожди! Хороший 13 сантиметров! Я не знаю, что девушка не устраивает! Ты немцы знаешь? Немцы знаешь? Я это с фантастическим. Скажи, я это с Смотри, тебе предлагают 20 миллионов рублей, но ты на год отказываешься от секса. Согласен? Согласен. Баба бой. Ну, в общем, встречаются три пенсионера. Так, как дела у тебя, Петрович? Он говорит нормально, хорошо ночью сплю, в шесть просыпаюсь, в семь говорит вот не могу в туалет сходить пописать, вот хожу к куровку. Ну а ты как, Михалыч? А я говорит нормально, крепко вот сплю, вот просыпаюсь в шесть. В семь, говорит, прям пописываю, прям как, прям как конь. пулемета, да? Да, а в говорит, вот пока не могу, к практологу ухожу. Ну а ты как, Семенович? Я, Ой. говорит, ребят, сплю, говорит, сплю крепко. Прям конкретно. Писываю в 7, как конь. Какую в восемь. блять только просыпаюсь в 9. Ребят, давайте, чтобы у нас был всегда крепкий сон. И чтобы мы вовремя просыпались. Дорогой, а ты будешь меня любить, как Ромео Джульетту? Я этого не читал. А ты будешь меня ревновать, как Отелла Дездемону? И этого я тоже не читал. А что же ты тогда читал? Вот сейчас Муму читаю, так что будешь гавкать, что-то Влад. А? а подержи конец рулетки. Зачем? Давайте звонил, попросил доску измерить. Ты че, офигеть? Я вызвала сантехника из Жека. Прислали вот этого. Говорит, опыт работы большой, туалет подчинит быстро. «Не знаю, верить ему или нет, по-моему, он на мошенника похож». -мо! Разбирали дымоход на крыше и нашли вот это. Представьте. Белки будут в шоке, наверное. Вот это все было заложено орехами. Весь вот этот ход. Знаете, сколько нас собирали? Два ящика, два больших ведра и два меньших ведра. Мои друзья дебилы, им давно пора понять. Мои друзья дебилы, им не поменять. Мои друзья дебилы, дебилы навсегда. Но так как я и сам такой, то это не беда. Как тебе вообще угораздило за него замуж выйти? Ну, я ж тогда в аптеке работала. Заходит и говорит, дайте мне презервативы XXXL. Это ж я уже после свадьбы поняла, что он заикается. Вы когда-нибудь видели, как банкомат выдает 500 тысяч рублей? Я тоже не видел. Кушать! <плес> Подожди, ты куда-то лезешь? Я же джентльмен. Вот. И, короче, это туда-сюда. Он это. Ты же нормальная была. Что с тобой случилось? Я притворялась Бабушки, вы не боитесь умереть от коронавируса? Я не боюсь, у меня кредит, меня откачают. <звы> А как, когда я буду ходить, я все время не хочу? Мог? Да. А ты правда миллионер? Да. А ну скажи мне что-нибудь по-миллионерски. Пакет не надо. У меня. Что не день 100 грамм, что не день 100 грамм, а то и 150 пятьдесят. Ой, извините, у вас нормально? Ничего. Да. Ну, снайперский точно. Анечка, ты у меня такая красивая, я хочу от тебя. Ну что, что ты хочешь от меня? Борщ хочу, борщ! Да ты уже нажрешься.